Привет. Мне достаточно часто задают вопросы. Светлана, вы открываете в эфирах, что такое клетка, как она у нас раскрывается, но все время что-то не договариваете. Да, именно что-то я и не договариваю. Я не договариваю именно то, к чему человек не готов. Это достаточно глубокая информация. И если вы к ней готовы, то у вас есть два пути. Либо приехать на ретрит и лично проработать внутреннее состояние, внутриклеточное состояние самого себя. И если у тебя нет такой возможности, то есть у нас клуб Вечный. Это закрытый клуб в Телеграм, где мы обсуждаем те вопросы, которые касаемы непосредственно достаточно глубоких и глобальных вещей про самого себя. Это про то, что происходит с нами внутри нашего тела, что происходит с нами в... снаружи нашего тела. Это абсолютно не касается еды, это не, абсолютно не касается твоего образа жизни, это касается именно той, ген... того генетического кода, который заложен в тебе. Если ты хочешь узнать больше, то присоединяйся в Клуб Вечный, напиши в личку, и я тебе скажу, как туда попасть. Если ты готов к более глубокой информации, то, конечно же, это для тебя. Я жду.